Всем привет! Поступил у меня заказ с Авито. Покупатель оформил Авито доставку Почты России. Заказал у меня теплый зимний пуховик Adidas 54 размера. Сейчас как раз иду за ребенком и по пути отправлю курточку. Пришла на Почту России. Сейчас буду отправлять зимнюю теплую курточку Авито доставкой. Отправил теплую зимнюю курточку Авито доставкой Почта России.